У меня вот стандартные диски 15, 195, 55, где я найду. вот. вот из-за таких 95, вот незаводских дисков обладателю Тойоты Левин Сергею Чернышову теперь придется вести машину на осмотр в ГАИ. Несколько дней назад его из-за тюнинга авто остановил экипаж ДПС. Сначала полицейским не понравился больших размеров спойлера, потом выписали штраф за громкий глушитель. Причем все это, по словам Сергея, определили на глаз. Были вопросы по поводу глушителя, что стоит нестандартный. На мою просьбу померить шум и ну, если в действительности мой э, нестандартный глушитель бы превысил бы допуск то я бы в принципе бы, был бы с этим со согласен и был бы, ну, его спокойно бы снял или обменял его на что-то другое но мне сказали, что вот это является изменением в конструкции автомобиля и вот это является незаконным Внимание полицейских к спортивным авто стало более пристальным, считает Сергей, после январского дебоша уличных гонщиков на площади Революции. Более 70 трейсеров водили хороводы вокруг машин-оперативников. Так они выразили свой протест за то, что инспекторы выписали штрафы дрифтерам за пьяную езду, тонировку и отсутствие прав. Дорожная полиция уверяет, инцидент никак не связан с плановыми рейдами по незаконному тюнингу. Не В перечень изменений ну, можно отнести внесение изменений, в подвеску транспортного средства путем его занижения, уменьшение дорожного просвета или так называемого клиренса транспортного средства, подпиливание пружин, уменьшение их технических характеристик, установление иных пружин, которые уменьшают дорожный просвет транспортного средства, внесение изменений в сам двигатель. Сергей не единственный обладатель спортивного авто, кто столкнулся с полицейскими. Федерация автовладельцев уже приняли десятки жалоб от профессиональных гонщиков. Они, хоть и соревнуются в специально отведенных местах на Красном кольце, например, но предписание, что машине необходимо вернуть заводской вид, все равно получают. Доходило случай о том, что у автомобиля снимали с регистрации, когда водитель, сотрудник ГИБДД, увидел на подкапотной табличке трансмиссию автоматическую а у самого водителя стояла уже механическая. Ему дали 10 дней на исправление. Водитель не нашел автоматической коробки передачи. Данный автомобиль сняли с регистрации. То есть раньше сотрудники ГИБДД на это не обращали внимания. Обладателям авто с незаконным тюнингом помимо штрафа выдают предписание за десятидневный срок. Они должны вернуть машине первоначальный вид. Если этого не произойдет, авто снимут с регистрации. За прошлый год с учета снято 4%. более 200 машин. Виктория Столярова, Павел Цюкавкин и Владимир Антонов. Новости ТВК.